Вот образцовый туннель из самой тонкой четвертой пластиковой арматуры. Чтобы она держала форму, дуги пришлось связать снизу стяжкой и несколько, кроме конька, натянуть еще несколько по бокам э, веревок, чтобы как-то они держались друг за друга. Вроде все классно, но, конечно, с первым же дождем получается вот такая вот лажа. Это, конечно, очень плохо, бегать после каждого дождя и убирать воду неинтересно. Поэтому в качестве конька нужна, конечно же, одна веревка, никаких дополнительных быть не должно. И поэтому э, дуги нужны более жесткие, из более жесткого материала. Арматура шестерка для этого, в принципе, подходит хорошо. Сейчас мы это демонтируем и смонтируем э, такой же туннель из железной арматуры. Вот арматура стекловолоконная, четверка, 4 мм диаметр. Это арматура шестерка, самая тонкая, какая у нас есть. Цена примерно одинаковая, 12 рублей метр. Раньше мы делали теплицы из стекловолоконной, но она при сгибании сыпется, остаются какие-то занозы в перчатках, не в перчатках, работа, неважно. Все равно, так или иначе, эти занозы на руках остаются, несколько дней их не достать, не вытащить, они невидимые и очень достают. Ну, плюс четверка, она, конечно, немножко слабовата. Лучше шестерку использовать, она пожестче и лучше держит нагрузку. Но она дороже, в полтора раза. Вот, поэтому мы берем железную. Чтобы ее согнуть, ну, кусок 2 метра, получается из этого куска 2 метра, 20 сантиметров заглубления а в землю остается 200 минус 40 160 сантиметров снаружи. Ну, мы обычно чуть поглубже заглубляем, так, чтобы 150 сантиметров оставалось снаружи. И тогда удобно пленку раскатывать. Пленка обычно шириной 3 метра, 6 метров. То есть 153 метра пополам, 150 получается без остатка и хорошо, идеально накрывает. Но если эту арматуру можно так вот согнуть легко, и она держит нормально форму, то если вот эту металлическую так попытаться согнуть, она будет... Примет форму какого-нибудь кривого треугольника И из этого, конечно, дуга никакая не получится Поэтому нужно сделать специальную штуку для сгибания Штука для сгибания очень простая Я на расстоянии 80 см забил два гвоздя Это ширина нашей грядки Положил сюда этот кусок арматуры И потом по внутренней стороне забил еще несколько гвоздей с каким-то шагом Получилась вот такая вот дуга Теперь я беру эту вот железяку, отмеряю 20 сантиметров, сделал себе для удобства засечку. Ставлю и просто загибаю по этим гвоздям. Все, вот она залезла, встала. Теперь ее можно вынуть. Она, конечно, форму вот эту самую не держит, она довольно упругая, но по крайней мере, если ее вот сейчас взять и согнуть, то она получается нужной формы, а не сгибается криво косо, как попало. Вот, теплица собрана, дуги металлические, стянуты коньком одним веревкой обычным полипропиленовым шпагатом. Э -э колышки для оттяжки. Конек этот натянут хорошенько, с помощью такой нехитрой конструкции. Пленка закреплена с торцов с зажимами. На самом деле, если бы у нас пленка просто была такая, на самом деле можно было бы э, сделать на 6-метровую теплицу 8 метров пленки, здесь ее связать в пучок и придавить скобой к земле, и не нужны были бы тогда эти зажимы. Потом э, по краям у нас установлены рядом с дугами вот такие колышки из арматуры. С себестоимость одного колышка 5 рублей. Очень дешевая самая тонкая арматура шестерка. Здесь они загнуты, здесь заточены болгаркой. Можно их еще покрасить, и они будут видны, не будут теряться, и будет очень удобно. Я их воткнул рядом с каждой дугой по две штуки, и потом продел веревку по диагонали зигзагом туда-сюда, а потом обратно в обратном направлении. Вот получилось примерно так. Пленку можно поднимать торец, например, фронтон у нас вот так открывается, его не надо, в принципе, делать герметичным каким-то. Главное, чтобы э, в нашем случае задача парника в том, чтобы закрывать от лишних осадков и, в принципе, от ветра. И там будет какая-то температура. Даже если торцы все открыть, оба, точнее, два, то все равно там будет жарче, чем снаружи. Обычно мы открываем один какой-нибудь конец, второй закрыт, туда могут залетать насекомые, опылять, и все это в общем классно работает. Вот эта веревка дополнительная, натягивает, чтобы не сдувало ветром. Раньше мы по э, каждой дуге еще ставили по два зажима, это очень неудобно, они слетают. Теперь мы только торцы крепим, а остальное делает веревка. От дождя эта штука не провисает совершенно. И вообще все ни Края за счет того, что материал у нас ширина материала полтора метра, дуги полтора метра снаружи тоже торчат, мы их так примерно заглубили, никакого нахлеста нет, камнями придавливать не надо, веревку все прекрасно держит. Вот самая оптимальная на сегодняшний день конструкция. Для дополнительного проветривания, если или для работы с парником, когда через э, открытый торец не очень удобно туда залезать, можно так вот подтянуть. И оно держится за счет просто веревок все можно там все делать сажать собирать проветривать да себестоимость этой штуки довольно низкая пленка в нашем райцентре стоит 50 рублей метр трехметровая мы делим пополам получается где-то 180 метров на 180 рублей на 7 метров пленки Плотность я не знаю какая там все на ощупь дуги по 22 рубля за штуку. На самом деле, в нашем райцентре берут еще 10 рублей за один рез, но арматура 6-метровая, можно ее там выволочить, взять ножовку по металлу, быстренько это все настрогать или болгарку на аккумуляторе и сэкономить еще 10 рублей на каждой дуге. И получается 22 рубля дуга, примерно 400 с чем-то рублей обходится весь этот комплект вместе с пленкой. На рынке, если покупать дуги или в наших садовых магазинах, там, по-моему, 600 рублей только комплект одних дуг стоит. И они сильно слабее, чем вот эти. А еще к ним нужен материал и какие-то там зажимы. В общем, вот очень практично это самое дешевое, что можно придумать.